без человеческих жертв. Гости нашей студии. Леонов Владимир Семенович, научный руководитель, и главный конструктор группы компании «Квантон», лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Естественно, событие не слишком приятное. 11 октября потерпела аварию ракета «Союз». Таких аварий не было, насколько я помню, 73 года обошлось без жертв, система спасательная сработала. Но на ваш взгляд, что это? Это просто технический сбой, который, в общем-то в технике неизбежны? Или это какое-то что-то системное, следствие ну, системных ошибок? Я считаю, что основная беда Роскосмоса это полное пренебрежение фундаментальными знаниями mm -hmm. в области квантовой теории гравитации, квантовой теории инерции, квантовой термодинамики, которую, в общем-то, я и мои коллеги, мы начинаем развивать. И если посмотреть интернет, то впереди, например, создание антигравитационных двигателей, идем мы. В спину нам дышат американцы, китайцы, Европа, Англия. Но мы идем впереди. Вот если бы в Роскосмос не отвергал бы нас, а начал бы модернизацию с развитием перспективных направлений, тогда бы и те пошли. Я могу сказать, это не только связано с тем, если у вас нет задела наперед, и вы стараетесь повторить, ну, извините, ну повторяют то, что было сделано Королевым, да, Глушко и ничего. За 50 лет ничего нового в ракетной технике не сделали. На химии мы далеко не улетим. Это уже ясно всем. <говорит> а что значит на химии? Есть, на, а... на химических, на химических э, э, двигателях. Я почему? Я бывал и на заводе, в Воронежском механическом заводе, где делали двигатели для Союза. значит Встречался с коллективом, с Костином, бывшим директором, заместителем генерального. Мы э, выработали там тенденцию... Э, развитие начала гибридных двигателей. гибридных двигателей, которые бы ну, в 3-4 раза были бы экономичнее существующих систем. Это в 3-4 раза мы бы уменьшили бы расход топлива. Представляете, вот сейчас тяжелую ракету делают. Соответственный вес. 100 тонн поднимает, 300 тонн, почти это, это 3000 тонн стартовая масса, 3% полезный груз, который выводится на орбиту, вот, но извините, это повторение того, что было уже сделано по системе энергия Буран, и то там были показатели выше. Но я не уверен, что... Что-то может получиться, потому что тех специалистов нет, они ушли, ушли, кадров нет, сейчас кадровый голод, кругом не найдете нормального конструктора, слесаря, токаря. Мы еще об этом поговорим. Папа, уже, да. Тут не так давно в средствах массовой информации была приведена сравнительная таблица заработков наших специалистов и таких же примерно специалистов США на похожих должностях. там Разрыв чуть ли не в десятки раз. Вот Как обстоит дело с текучестью кадров? И как вы считаете, на сегодняшний день наши специалисты в космической отрасли, уникальные абсолютно специалисты, получают достойную зарплату? Можно вообще нет, на эти нет. деньги более-менее достойно существовать? И привлекательно ли это для молодежи? Нет, зарплата крайне недостойная. Точно так же, как недостойная зарплата наших ученых. Я вот представляю mm. науку. Посмотрите, сколько получает профессор, так? Извините, это нищенская зарплата, честно говоря. Она в десятки раз меньше, чем тот же самый профессор получает на Западе. Точно так же инженер в космической отрасли. Вот. А чтобы вот это выполнить, например, я могу сказать, только что говорили об эффективности космоса, так? вот, Я показал, у меня часть статей, что космос является одной из самых рентабельных отраслей. Но это будет только в том случае, если мы перейдем на принципиально новые двигатели, на новых физических принципах. О чем говорит Владимир Владимирович Путин. Так? Вот. Сейчас пока идет торможение, торможение. Мы на заводе в Воронеж, на Воронежском механическом заводе вместе с завычанами подготовили системы гибридных пока двигателей, где ракетный двигатель совмещается с квантовым. С квантовым. Разработали схемы поддержка коллектива, все это было. В РКК «Энергии» мы получили одобрение. Одобрение. Мало того, на уровне руководства Роскосмоса утвердили технические задания. И у меня вопрос к тому же самому Рогозину. А почему он, когда пришел, первым делом снимает директора Воронежского завода, снимает генерального директора РКК «Энергия»? Какие основные проблемы стоят сейчас перед нашей космической отраслью? Основной — это двигатель. Дело в том, что... Двигатель на химическом топ топливе, он изжил себе, он достиг технического потолка, так же, как в свое время паровозы достигли по КПД технического потолка. Ну, давайте бы в то время продолжали бы сейчас на паровозах Да, ехать. по идее, паровозы могут ездить. Да. Или что, если вот у нас имеется ракетный двигатель на химическом топливе, он достиг, за 50 лет ни на 1% не улучшили его показатели. А, Но ну, ведь, наверное, не переходят на новые двигатели, потому что есть какие-то системные проблемы. Ведь проще делать то, что есть. Оно вроде работает. Почему? Наша отрасль не совершает никаких ко прорывов. Конечно, конечно, это очень, так сказать, трудно делать. Первое, чтобы сделать тот же антигравитационный не путайте с фотонным двигателем антигравитационный квантовый двигатель mm -hmm. нужна новая теория, нужна парадигма. США начинают разрабатывать активно антигравитационный двигатель. Используя мои теоретические наработки. Вот они. Пока они отстают в этом плане от нас. Они получили там несколько грамм силу тяги. Извините, мы сотни килограмм. Разница есть? Ясно. Министерство обороны говорят, господин Леонов, пока ваша компания не запустит в космос, мы вам денег не дадим. Я говорю, ну мне надо дать, надо где-то получить деньги. Значит, ведем сейчас переговоры с фирмой A x, это Spice, x так, Илона Маска. Говорим, покупайте, вот он, у нас стоят макетные образцы, вот результаты испытаний, вот он патент, патентную лицензию, чтобы мы на эти деньги могли двигаться дальше. Но я могу, могу сказать, что если мы им продадим то через некоторое время кровью умоемся. Угу. Ну, будем надеяться, что государство наше все-таки обратит внимание на эти разработки. Владимир Семенович, ну вот, знаете, ну а что-то хорошее в нашей отрасли? Есть Есть какие-то перспективные разработки, есть какие-то перспективные технологии, может быть, что-то продвигается. В конце концов, та же «Ангара», ну... По крайней мере, хорошо, что хоть что-то делают. Получится или не получится другой вопрос. Ну, Сейчас мы обсуждаем приблизительно те, те вопросы, а нам хотелось бы на перспективу посмотреть. Давайте посмотрим, какие вопросы обсуждали 100 лет назад в области энергетики. Вот Владимир Владимирович мне Если сказал. немножко вкратце, а то у нас программа, время программы да. уходит. Сто да. лет назад обсуждали, как сушить дрова для паровоза. Вот сейчас мы обсуждаем дрова. Mm -hmm. А что через 100 лет будет? Я могу сказать, не будет ракет. Так почему мы в них упираемся? Новая парадигма, новые физические принципы приходят на смену. Новые двигатели, антигравитация. Все это исчезнет, это другие. И двигатель будет универсальный для самолета, для космического корабля. Совсем на другом ну, топливе. И, кстати, президент же об этом даже говорил. Да, да. Значит, На другом топливе будет работать. Крылья не нужны будут. Дайте хороший двигатель, забор полетит, как говорил Глушко. Так? Туполев. Туполев, да? Тимус согласен. Почему? Потому что э, даже дело не в экономике. Не в экономике. Мы выходим на стадию звездных войн. Если мы будем слабые, я знаю, что может быть впереди. Нас просто уничтожат. 41-й год может повториться только с более глобальными Американцы последствиями, так поним? или иначе пытаются оружие Ну, вы видите, что происходит, как да, давят да, да, да. на нас со всех сторон. Душат в объятиях. Понимаете? Душат в объятиях. Уже сейчас. И если мы будем не готовы, я могу сказать, это должна быть полностью закрытая отрасль. Ну, если программа политизированная, то, конечно, направление, которое нам надо, это направление Китая. Программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.